28 сентября в день рождения известного физика-экспериментатора Евгения Завойского в стенах Казанского федерального университета прошла конференция, которая получила название Завойские чтения. Конференция является ежегодной и существует с 1982 года. В 1982 году также, 28 сентября, я тогда был студентом третьего курса. Тогда, Синанана Сальчуда, я вот также начинал первые Завойские чтения. Вот, может быть, ну, как бы не совсем там ярко, это как бы или четко прозвучало. Идея Семена Александровича была такая. Должен выступать физик, который есть, имеет пионерские результаты в физике. Заводские чтения проходят в формате лекции, спикерами которой выступают именитые ученые из разных университетов мира. В этом году спикером стал Рудольф Грим из Австрийского университета. Рудольф Грим в своей лекции подчеркнул следующее. У нас мир, который нас окружает, чрезвычайно сложный. Тогда, когда мы его хотим понять, мы должны как, более, как можно больше его упростить. Один из способов упрощения этого мира – это понижение температуры, причем дать чрезвычайно низких температур. Тогда то, что мы смотрим, это уже некая модель, мы можем в явном виде выделить то или иное явление и его хорошо понять. А я его знаю достаточно давно. Но в чем его правильное, и он очень четко сегодня это подчеркнул. Можно взять очень сложное соединение, можно пытаться понять там физику. Надо идти от более простых вещей, тогда многие вещи станут более понятными. На лекцию могли попасть все желающие, а для слушателей, не владеющих английским языком, был организован синхронный перевод.